Добавим теперь на наше приложение еще одно текстовое поле и кнопку, при помощи которой можно будет внутри нашего текста искать текст, который будет находиться в этом поле для ввода. Ну, поскольку внизу у нас места для кнопок уже практически нет, то добавим наверху еще одну панель, в которой и будем вставлять все наши кнопки. Для этого встанем вот в это место и далее введем еще одну панель. Для этого напишем таким образом JPanel далее имя этой панели пусть например это будет tPanel далее как всегда равняется new jPanel далее скобки точка с запятой введем теперь поле для ввода и кнопку для того чтобы много не писать сдвинемся при помощи ползунка выше и скопируем начиная с вот этого места выделим вот этот кусочек текста далее правая кнопка мыши копи теперь сдвинемся вниз встанем сюда Правая кнопка мыши «Paste». Теперь это все нам надо подправить. В качестве поля для ввода пусть будет «Field 2». Далее начальное значение задавать не будем. Это все сотрем. Размер возьмем, например, чуть поменьше. 5 символов. Далее добавить мы его должны на «T и должны добавить поле «Field 2». А теперь добавляем еще одну кнопку, которая у нас должна быть «Find Button». F-Button. И надпись на этой кнопке, конечно же, в этом случае должна быть find. Изменим теперь все, что касается следующей строки. Здесь у нас должна быть t-Panel, на которую мы добавляем кнопку F-Button. И для этой кнопки F-Button мы создаем слушателя. А то, что должен делать этот слушатель, нам надо написать заново. Поэтому выделим этот кусочек текста, который здесь уже написан. Он нам уже не нужен удалим его, щелкнем на клавишу Delete. Теперь нам эту панель TPanel надо добавить на наш контейнер Panel. Для того, чтобы много не писать, скопируем вот эту строчку. Выделим ее, правая кнопка мыши, копи. Встанем вот здесь, в конец нашего текста, далее правая кнопка мыши и Paste. Теперь переправим. Вместо SPanel у нас должна быть, конечно же, TPanel. И далее вместо центр расположение нам нужно указать расположение «North». Теперь же для того, чтобы мы могли использовать вот это поле «Field 2», нам, конечно же, его нужно определить как поле в нашем классе. Поэтому сдвинемся при помощи ползунка выше. И наряду с полем «Field» определим поле «Field 2». Напишем здесь запятую и далее «Field 2». Теперь же сдвинемся опять при помощи ползунка вниз. И теперь нам необходимо описать то, что должно происходить внутри метода action «ActionPerformed». Щелкнем на клавишу Enter. Далее введем переменную типа Integer. Пусть это будет i, внутри которой поместим первое вхождение этого текстового поля в наш текст. Поэтому напишем таким образом. Наша текстовая область текст, далее точка, getText. Получим из него весь текст. Открывающая и закрывающая скобка, точка. И далее проведем поиск при помощи метода indexOf который как раз и ищет это первое вхождение. Далее скобки. А теперь нам надо указать то, что мы ищем. А ищем мы, конечно же, текст, который находится у нас в текстовом поле field 2. Поэтому так и напишем. Точка, getText, запятая. Далее нам нужно написать, с какого места мы начнем поиск. Ну, поиск мы начнем с места, где у нас находится курсор. Поэтому напишем таким образом. Текст, далее get selection getSelectionStart. Далее скобки. И вот к этому значению прибавим еще единицу. Для того, чтобы начинали поиск чуть, так сказать, дальше на единицу. Закрыть скобку. Точка запятой. Далее Enter. И теперь, если поиск прошел успешно, то есть переменная i получила значение больше или равное нулю, то есть текст был найден, в этом случае найденный контекст выделим в нашем тексте. Поэтому напишем таким образом. if, как мы сказали, i больше или равно нулю. В этом случае текст select, его метод select, скобка. Далее нам нужно указать начало и конец выделяемого фрагмента. Ну, начало у нас будет i. Не зря мы уже его искали. А конец будет i плюс длина текста, который у нас в текстовом поле находится. Поэтому напишем так. Field2.getText, скобки, точка, и length. Длина скобки, закрыть скобку, точка с запятой. Далее Enter. И теперь напоследок, все что у нас осталось, это опять поместить фокус в нашу текстовую область. Для этого мы напишем текст, и его метод RequestFocusInWindow. Это именно тот метод, который перемещает фокус на заданный компонент. Далее точка с запятой. Запустим теперь наше приложение. Для этого щелкнем на пункте меню Tools. Сначала, конечно же, скомпилируем. Compile Java. Как можно видеть, компилятор нашел у нас одну ошибку. Если мы сдвинемся при помощи ползунка вправо, то можно увидеть, в чем она заключается. Дело в том, что после метода getText мы забыли ставить скобки. Перейдем опять на наш листинг и исправим нашу ошибку. Вставим вот здесь скобки. Теперь запустим опять наше приложение. Для этого Tools. Конечно же, сначала скомпилируем. Для этого Compile Java. Компиляция прошла успешно, теперь Tools, далее Run Java Application, запустим наше приложение. И вот наше приложение появилось перед нами. Введем здесь текст. Для этого щелкнем несколько раз на вот этой кнопке Add, чтобы вот это ABCD повторилось у нас несколько раз. И теперь попробуем найти какой-либо текст. Введем, например, просто-напросто две буквы A, b И будем их искать внутри нашего текста. Встанем вот в это место Далее щелкнем на кнопку Find. И вот как мы видим, компьютер нашел первое вхождение. Щелкнем еще раз. Вот компьютер нашел еще один раз. Если мы так будем щелкать, то как видим, компьютер будет последовательно находить все вхождения вот этого AB внутри нашего текста. А если же мы введем какой-либо текст, вхождения которого здесь нет, например возьмем AB и далее несколько единиц и щелкнем на кнопку Find то, как мы видим, компьютер ничего в этом случае не находит. Такого хождения просто-напросто нет. Закроем теперь наше приложение. Закроем и консольное окно тоже. И мы вернулись опять в наш текстовый редактор. Теперь же поместим на окно нашего приложения еще одну кнопку и поле для ввода, при помощи которых организуем замену текста внутри нашей текстовой области. Для того, чтобы много не писать, как всегда, скопируем часть нашего листинга, нашей программы, которая наиболее Лучше подходит к нашим дальнейшим целям Поэтому выделим вот так А теперь щелкнем на правую кнопку мыши Далее копия. Теперь сдвинемся чуть ниже Встанем вот сюда Далее правая кнопка мыши И Paste Вставим Вместо Field 2 Пусть будет Field 3 Третье поле Размеры пусть будут теми же самыми И оно будет пустым изначально Add Тоже Field 3 Далее идет определение кнопки которые переделаем. Вместо F-Button у нас будет R Button И напишем на этой кнопке тоже Replace, Заменить. Теперь, конечно же, исправим следующие строчки. Вместо F-Button у нас будет R Button. И теперь нужно переделать вот этот внутренний безымянный класс, поддерживающий интерфейс ActionListener. Сначала, конечно же, переделаем название кнопки. Тут должно быть R Button. И далее нам нужно исправить вот этот метод actionPerformed, который организовывает всю обработку события нажатия на эту кнопку. Ну, первую строчку инициализации переменной i оставим так, как есть. Единственное, начнем поиск не со следующего символа, после, так сказать, текущего, а прямо с него. Поэтому уберем вот эту единицу, для того, чтобы мы могли, так сказать, прямо с текущего символа. И далее вместо textSelect нам надо использовать, конечно же, другой метод, а именно метод replace range. Так и напишем replace range. Далее после скобок нам нужно вписать тот текст, на который мы должны заменить текущий фрагмент. Остальные два параметра, в принципе, можно оставить так, как есть. То есть этот параметр, откуда мы заменяем текст и последняя позиция заменяемого текста. Ну а текст, который мы заменяем, конечно же, будет fill 3 и getText. Далее скобки. Теперь нам надо вот эту переменную field 3 ввести как поле в нашем классе. Для этого сдвинемся при помощи ползунка «выше». Поставим здесь еще одну запятую и поле field 3 Сдвинемся теперь при помощи ползунка «обратно». И единственное, в принципе, что мы можем добавить в наше приложение, это сделать так, чтобы наш курсор все время передвигался бы туда, где мы заменили наш текст. Поэтому щелкнем здесь на клавишу «Enter», и далее введем таким образом. Скопируем вот этот getSelectionStart, правая кнопка мыши, copy. ставим сюда правая кнопка мыши, paste. Конечно же вместо getSelectionStart используем метод getSelectionStart. И впишем здесь позицию i. Далее точка запятой. И конечно же все это надо сделать внутри нашего if, то есть в случае если такой текст находится. Далее здесь тоже ставим enter и закрытие фигурной скобки. Запустим теперь наше приложение и посмотрим, что у нас получилось. Для этого Tools, далее Compile Java, сначала конечно же скомпилируем. Компиляция прошла успешно. Теперь запустим наше приложение Tools, далее Run Java Application. И вот оно появилось перед нами. Щелкнем сейчас несколько раз на кнопку Add, чтобы заполнить наше текстовое поле текстом. И теперь попробуем заменить вхождение AB на что-либо. Например, на просто-напросто 1, 2, 3. Заменять будем, начиная с этого места. щелкни теперь на кнопку Replace. И как видим, следующее такое вхождение заменилось. Еще раз, еще раз. Как мы видим, каждый раз, когда мы нажимаем на Replace, компьютер ищет следующее такое поле и заменяет соответствующим образом. Закроем теперь наше приложение. Закроем и это консольное окно тоже. И вот мы вышли в наш текстовый редактор.